Привет! Каждый день команда «Универ Ньюз» готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Почему молодые люди уезжают из Татарстана? Япония готова заключить мирный договор с Россией после решения территориального вопроса. Ученым КФУ удалось получить стабильное при комнатной температуре гамма железа. В шоу Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета говорили о том, Почему молодые люди уезжают из Татарстана? Какие условия нужно создать для молодежи? Подробности в сюжете. Площадка по реализации общественных проектов в Татарстане, карты инициатив и Центр стратегических исследований «Платформа-21» обсудили актуальные темы развития Татарстана. Волнующие многих студентов вопросы – уезжать или оставаться, где жить и работать. Обо всем этом говорили в шоуруме Выше школы журналистики, и медиакоммуникации Казанского федерального университета. В дискуссии приняли участие представители государственной власти, экспертного сообщества и бизнеса. И мы должны быть способны предложить молодому человеку комплекс, ну, если позволите, так сказать, сервисов, которые бы позволили ему реализовать свой потенциал. Потенциал а, профессиональный, самореализации творческой, инновационной заниматься любимым делом, реализовывать себя. Как оказалось, основной пик миграции молодежи приходится на возраст от 17 до 19 лет, как раз в период поступления в учебное заведения. Тенденции переезда в крупные города наблюдается и у молодежи постарше. За последний год только да, порядка 118 тысяч э, это люди до 35 лет со всей России указали в своих резюме, что они хотели бы э, переехать в Москву. Сформулированные здесь идеи будут размещены на площадке «Карты инициатив» для широкого общественного обсуждения. Главные же рекомендации поступят в органы государственной власти региона. Анна Глазунова, Леонардо Валерьяров, Универньюз. Последние два года Россия и Япония наращивают сотрудничество. Готовы ли стороны к подписанию мирного соглашения? Или спор вокруг Курильских островов так и будет препятствовать международных отношениях? Расскажем в нашем сюжете.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 Как поступить, если вы внезапно столкнулись с действиями коррупционного характера? Правильный ответ в нашем следующем сюжете. В Казанском университете состоялось заседание с представителями всех институтов ВУЗа. На повестке дня стояли темы, связанные с антикоррупционной деятельностью. Встречу провел проректор по общим вопросам Казанского федерального университета. Решат Гузейров в своем выступлении озвучил схему рекомендуемых действий, если сотрудник ВУЗа столкнется с поступками коррупционного характера. Прошу вас, эти вопросы не задавить, а лучше приходите на антикоррупционную комиссию, будем рассматривать. Как только мы рассмотрим, изучим его при помощи управления юридического и сами проведем исследование данного вопроса, придем к какому-то мнению и еще раз говорю, чтобы у вас было понимание что собственной безопасности. Еще один вопрос повестки коснулся организации конкурса прикладных и исследовательских работ на тему реализации антикоррупционной политики. Скорее всего, данный конкурс состоится уже в ближайшее время. Адель Шамилова, Ленардо Ветеров, Вернис. Печальная статистика говорит о том, что из-за незнания или несоблюдения правил на дороге ежегодно погибают и получают тяжелые травмы множество детей, подростков и молодых людей. Для студентов Елабужского института КФУ прошла лекция о профилактике дорожно-транспортного травматизма. Для студентов юридического факультета Елабужского института КФУ прошла открытая лекция о профилактике дорожно-транспортного травматизма. Им рассказали о структуре подразделений безопасности дорожного движения. Мы обсуждали со студентами, как нужно управлять автомобилем, какие нужно знать правила необходимые дорожного движения, те правила для пешеходов, именно вот в темное время суток, что нужно использовать, это световозвращающие элементы, да, и как нужно переходить в проезжую часть. Студенты просмотрели обучающее видео, а также задали интересующие вопросы о сдаче экзаменов на водительское удостоверение. В завершении мероприятия лектор поделилась интернет-ресурсами, где можно познакомиться с актуальной информацией. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. 25 октября в Химическом институте имени Бутерло КФУ прошла учебная эвакуация для студентов и сотрудников вуза. Об этом наш следующий сюжет. До недавнего времени считалось, что железо потеряет свои свойства при температуре ниже 917 градусов по Цельсию. Как оказалось, это не так. Данную гипотезу опровергли ученые Казанского университета и синтезировали уникальные наночастицы. Чем интересно открытие, узнавал наш корреспондент. Процесс выращивания наночастин железа достаточно сложный. При повышении температуры от комнатной до 900 градусов железо проходит разные стадии, в результате чего появляются аморфные соединения, оксиды, альфа-форма и, наконец, гамма-форма. Всегда возникает закономерный вопрос по поводу потенциального применения. Ну и да, здесь мы честно должны сказать, что мы пока как бы не знаем потенциального применения. Ученые не доходили до порога 917 градусов, работали в диапазоне от 800 до 900 градусов Цельсия. Именно при таких температурах шло образование гамма-железа. Адель Шамилова, Зуфар Галимов, Виолетта Басова, Универ А на этом наш выпуск подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!